В лаборатории хлороводород получают действием концентрированной серной кислотой на твердый хлорид натрия при нагревании. Процесс необратим, так как выделяющийся хлороводород является газом. Хлороводород, который немного тяжелее воздуха, собирают в цилиндр, предварительно закрыв его отверстие комочком ваты. О том, что цилиндр заполнен продуктом, свидетельствует появление тумана над ватой. Причиной его образования является прекрасная растворимость хлороводорода в воде. Хлороводород притягивает воду из воздуха. Туман состоит из мелких капелек соляной кислоты. Когда цилиндр под водой открывают, последние энергично поступают в цилиндр, растворяя хлороводород. При комнатной температуре в одном объеме воды растворяется примерно 400 объемов хлороводорода. В результате образуется раствор соляной кислоты. Доказать это можно с помощью индикатора, так лакмус приобретает в растворе красное окрашивание. Другим доказательством является взаимодействие раствора с металлическим цинком, выделяется водород.